Так, ну что, народ, выбрался я наконец-то на рыбалочку. Сейчас мы доставим нашего парика и начнем ловить. Поехали. Ну что ж, открываем нашего парика. мо мои!